Психологический триллер 2014 года по рассказу Стивена Кинга. Супруги Андерсон счастливо женаты вот уже 25 лет. У них двое взрослых детей, хороший дом, общие увлечения. Но однажды Дарси узнает страшный секрет своего мужа и принимает единственно правильное решение, чтобы его сохранить. Темп повествования неспешный, в полной мере оправдывающий жанр психологического триллера. История преподносится через призму чувств главной героини, раскрывая ее переживания и страхи. После стольких лет совместной жизни в паре не может быть секретов, но, как говорится, чужая душа потемки, и даже самый счастливый брак не гарантирует полной откровенности. Основная мысль фильма – в определенных обстоятельствах каждый способен на убийство. Финал легко предсказуем, и это, несомненно, минус. Но в общем и целом, фильм оправдывает свой средний рейтинг.